Если вы говорите ⁇ Я люблю этого человека ⁇ вы будете все приукрашивать в людях, которых любите. Вы будете преувеличивать хорошее в них. Если вы скажете ⁇ Я ненавижу этого человека ⁇ вы будете преувеличивать плохое в нем. Вы никогда не увидите все таким, как оно есть. Люди ослеплены тем, что любят, не так ли? Они полностью теряют рассудок, если они ненавидят, то также теряют рассудок. Если вы что-то любите, то теряете рассудок. Если вы что-то не любите, вы также теряете рассудок. Чтобы жизнь открылась вам, вы должны быть бесстрастны, тогда вы сможете видеть все таким, какое оно есть. Тогда вы будете относиться хорошо к кому-то, не потому что этот человек приятный, а потому что вы приятны сами по себе. Это более гарантированные любовные отношения, не так ли? Вы хорошо относитесь к кому-то, потому что вы приятный человек. Если я хорошо отношусь к вам, потому что вы приятный человек, тогда завтра, если вы не будете таким хорошим, все может стать иначе, не так ли?